Эй, котаны! Я принесла вам радостные новости и маленький предновогодний подарок. В эту субботу, 30 декабря, в 19.00 мы проведем стрим, где сможем ответить на ваши вопросы и просто поболтать. Вопросы пишите в комментариях под видео. До встречи! Пусть-пусть!